привет друзья подписчики и привет всем кто смотрит мои видео вот нашел время и решил выставить тут мини отчет о машине которую пригнали из америки многим будет интересно как у нас в грузии восстанавливаются машины из сша и с какой проблемой с трудностью мы столкнулись при финише восстановления машины на данный момент этот машина выставлен на продажу в Крузии на рынке автопапа. Все ссылки будут в описании. Автомобиль Mazda CX5 2020 года по винкоду. По бирке 2019 года. Комплектация хорошая. По американским меркам Touring. Вот винкод. Вот тут виндекодер. И можно проверить, прочитать об машине почти всю информацию. Вот некоторые фотки, которые дают представление, в каком состоянии находилась машина при покупке на аукционе Копарта. Транспортировка машины заняла около 3 месяца, и контейнер приехал по думе. Как только пригнали, сразу было разобрано и снято поврежденные детали, чтобы определить, в каком состоянии машина, и планировать, какие детали придется покупать. Найти и купить детали на любую машину в Грузии не представляет трудностей. Для этого существуют БУ ринки, разборки в любом городе, но основные рынки Тбилиси. Можно посетить рынок или желанный деталь можно найти даже по интернету и заказать. Локации основных БУ рынков Тбилиси будет в конце видео и ссылку на основной сайт тоже оставлю, где можно найти нужные запчасти. По качеству и по цене детали разнообразные. Начиная от оригиналов. Снятие с машин тоноров. Есть также детали тайские или китайские. Кому какое по карману и по желанию. Можно также детали купить через интернет или посредников в Дубае. Я, например, для покупки деталей в Дубае использую сайт SSG Asia. Если разобраться удобный сайт... Выписать детали можно почти в любом стране. Доставлять купленные детали в Грузии очень просто, так как почтовый перевозчик через Дубай в Грузию находится в Дубае по соседству этой фирмы. Если кому-то интересно и этот видео наберет быстро 1000 лайков, я постараюсь сделать видео об этом сайте. Как зарегистрироваться, как подобрать нужные детали и так далее. Я не спец в этом деле, но кому-то, наверное, мой опыт пригодится. К счастью, никакой растяжки и серьезных сварочных операций не потребовалось при восстановлении машины. Также после спорки проверка на развал и геометрии показала, что все в отличном состоянии. Были куплены вот эти основные детали. Мелкие детали типа молдинги и тому подобное были заказаны и куплены в Дубае. Все детали из Дубая были доставлены с японскими штампами и с высоким качеством. Покупка деталей, спорка, покраска и так далее заняла около 2 месяца. И Потратил около 5 тысяч долларов. Были, конечно, и проблемы. Первая серьезная проблема была в том, что двигатель не заводился. Пробовали много вариантов. С диагностическим сканером никак не получалось связываться с компьютером двигателя. Когда нажимали на старт кнопку, чтобы завести, машина просто молчала. Лампочки мигали и горели, стрелки на приборной панели крутились при попытке завести. Твери открывались и закрывались. Пило выдвинуто много версий. Первое о том, что мы думали, это было то, что проблема пока еще не устранена в неполадках машины. Прочитал много форумов, где был разговор о том, что после аварии многие современные машины невозможно завести, так как при ДТП в мозгу машины прописывается что-то, или какой-то загадочный предохранитель перегорает, или так как на моем машине не присутствовал левый зеркало заднего вида, может из-за этого блокируется машина. Да, есть некоторые модели машин, где после ТТП, если машина не заводится, вот такие моменты нужно иметь в виду. Установили все аэрбаки, установили левое зеркало. Все электрическое оборудование привели в порядке, но стартер все-таки молчал. Стартер просто не хотел крутить. Перегнали машину с помощью эвакуатора к одному электрику. Долго он ковырялся там и наконец-то стался. Сказал, не может найти причину и, наверное, придется машину перегнать в Тбилиси. К счастью, нашлось еще один электрик. Молодой парень сказал, давай пригоните машину и попробуем у меня в боксе. Пригнали машину с помощью экватора и через 15 минут этот электрик машину завел. Причина была самая простая. При ударе вот тут эти реле получили повреждения. Электрик проверили проверил их, потом заменил и все. Первый электрик сказал, что тоже проверил эти реле, но черт его знает, друзья. Вот так все проблемы были уже решены. Били еще выполнены малярочные работы, хипчистка, полировка кузова. Ну и все. Что еще тут рассказать? Если есть вопросы, пишем в комментариях. Если кому-то машина приглянулся, вот мой WhatsApp. С большой вероятностью этот машина уедет на реэкспорт. Хочу поблагодарить всем, кто смотрел видео. И до встречи в следующем видео.